Вуаля, пицца готова! Приятного аппетита, друзья! Ммм, какой приятный запах! Спасибо, Джузеппе! Вот так, Маршал, героичная спас котенка! Хе. Ой, ты слышал, Маршал, это же запах пиццы с моими любимыми колокольчиками! Приезжайте еще. А, а можно еще и нам пиццу заказать? <губерна> Конечно, ребята. А какую бы вы хотели? Я сыром люблю, а я, а я, я просто обожаю с колбасками. <губерна> Тогда приступим. Для начала мы приготовим тесто. А <губерна> как интересно! Крепыш, это еще не все. А теперь нам нужна томатная паста из помидор.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 Пишите мне в комментариях. О, мама мир пицца для шиячего патруля уже готова. Ура! Ура! Пицца готова! С колбасками. Нюм, нюм, нюм, нюм, нюм, нюм. Ну что ж, приятного аппетита! Налетай! Ребята, а если вам понравилось видео с пиццей с колбасками, не забывайте подписываться и ставить лайки! лучший футболист Года Маша забивает свой гол! А лучший вратарь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 сюрприз! Не за что сказать! какая-то девочка нарисована! Хм! Это, наверное, что-нибудь девчачье! <coughs> Но мне тоже интересно, что же там внутри? Ребята, не подскажете, что это такое? Напишите мне в комментариях! <плес> О, это какие-то наклейки! Хм! Видимо, какая-то подсказка! Наверное, здесь девочка! Ты тогда! Хм! Здесь тоже какие-то смайлики. Но почему-то они плачут. Давайте поскорее откроем. Ничего не могу понять. Вау! Ух ты, ух ты! Это же куколка! Посмотрите, ребята, какая она красивенькая! Такая милашка! У нее еще есть сумочка и какой-то немножко страшный. Привет, меня зовут Крепыш. А, можно вопрос? Мне очень интересно, а что ты делала внутри этого шара? Вот ты смешной. Я новый друг для девочек. Для девочек, говоришь? Хм. А, у нас же есть девочка. А, я сейчас. Скай, Скай, иди сюда, побыстрее. Скай! Ой, Крепыш, ты чего так кричишь? Фу, пока бежала, устала прям. Кай, смотри, я тут тебе нашел нового друга. Ух ты, это же девочка и пол сюрприза Вот это да, какая ты хорошенькая. Ну что ж, красотка, будем дружить. Посмотри, Крепыш, у меня уже две такие девочки есть. Красивенькие, правда? Хм, Красивенькие. Ребята, а вам понравились девочки сюрпризы? Если да, не забудьте поставить лайк. И напишите в комментариях, какая девочка вам понравилась больше.